Ну что за сегодня ты приготовишь нам ужин? Давай лучше ты, ты же самый лучший повар. С чего бы это? Ну как, ты одной сосиской двумя яйцами забил мой живот на целых 9 месяцев.